Привет! С тобой снова Лана Кри. И сегодня речь пойдет о том, как вывести свою жизнь на новый уровень. Первое, что нужно сделать – это перестать себя осуждать. Бывает так, что ты что-то делаешь, стараешься как лучше, но Вселенная решает по-другому. И начинается в голове А почему так? Ведь можно было по-другому. Какой выход? Улыбайся. Включай таймер на 5 минут и улыбайся, просто сиди и улыбайся. Ровно 5 минут. Чтобы убрать привычку злиться, расстраиваться, обижаться, нужно выработать новую. Итак, в течение дня ты следишь за своими мыслями, и как только в твоей голове появляется осуждающая мысль, ставишь таймер на 5 минут и улыбаешься. В конце дня напиши в комментариях, как прошел твой день, какие изменения произошли, и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новый ролик. До завтра. До встречи со своим счастьем.